я хотел спросить тебе и ты не хочешь вместе с ним почему ну я но я один день только сказать... где же один день тебе <связать> уж два дня нет на работе какой <связать> один день по у с индийным ожиданием мы остались дома ну и что и что мне <связать> ты не он не ходит на работу <связать> Ой, слушай, Лена, успокойтесь, не, не, с, ничего не... И это просто обычно вызывает, а куда он ушел потом, я не знаю. А мы звонили. Кто ему звонил? Я вот не знаю, ты дома с ним была, я-то откуда знаю. Я на работе, ты дома. Кто ему что звонил? Ну-ка расскажи мне. Ну он что, почему, Надеюсь, потому что, он не ходит, потому что деньги не, не до конца не пересислили? Ну, ну, они всем э, деньги, доказ... вы чудные-то, деньги еще не получили наши с, э, работники никто. Не только Андрей, и я не получил, никто. У нас зарплата начинает после 15 числа, Лен. После 15-го. зарплату? Куда мы моего сына добрали? Мы... А это... Вот, это раз. Во-вторых, его кто да, вызывал я, сегодня? Я... Ну-ка, расскажи мне, кто его вызывал сегодня? Это, как, э, к нам всем пришел какой-то, да, Кто? А будет, что? Золотошкол пришли, вы а, ну, от краудинга. Краудинга, то есть там что-то эти, как вот золото, когда вот были на ага. курке. Вот, вот поэтому вопрос сказали, его забрали. Сфор, куда его? Мы вы, вы в курсе? Знаете, куда его э, повели? Нет, мы один, а с какого отделения? Это? Ну вы сами могли, можете сюда позвонить. Вы мне звоните, а что туда не позвонить не узнаете? Звоните в отделение и спрашивайте, такой-то такой-то, был вызван в полицию. Где он сейчас находится? Вы можете задать этот вопрос вот, любой. Всех обзвонили, всех обзвонили, нет его нигде. Тогда кто к нему приходил? В а за зал участковых. Они вам показывают документы? Они в полицейской форме или в чем они приходили к вам? Или в гражданской одежде? Они, они были в обычной форме. В обычной, обычной форме. одежде? Да. Ну, а вы почему узнаете тогда, что они участковые? Они показали вам документы? Да. А, они, они, они показали две корочки. Ну. Дальше. И куда они его повели? Вопрос задали? Куда они его ведут? А мы не, мы не успели выйти. Он сказал, Андрей, вот сейчас, по, это, как, сейчас поговорим, и я, я как, приду. Мы вышли, но ну. их уже все простыл. Ну, и, а с какого они отделения были? Вы хотя бы спросили. С какого? Советский, Октябрьский район. С какого отделения? С да какого что? отделения, Лен? Сейчас не про это. Не успели спросить даже. Ну, надо позвонить в отделение. советское а, а, а, или в А мы уже все Ну, все сказали? Отделы. Там у вас нету. Ну, а, Лен, ну вы чудные тоже такие. Вот смотри, вот... Его пригласили, может быть, они где на улице разговаривали. Я не знаю, в отделении. Смотрите, сейчас, Лен, ладно, давай, я сейчас спрошу сама. Ага, давай. Не, потом перезвонить мне. Ларина, Магорова, пожалуйста, дайте мне участкового Ларина. Не, думаю, его сына. Кто его забрал? Они представились как участковые. Звоню, звоню, не ваш участковый, у вас Но почему мне ваш телефон дали? Ну мне дали ваш телефон, звони, в этот. Дали мой телефон, да, я Владимир Владимирович Но какой давать? Дальше. 8, 7, 8. Так, восемь, семь, восемь, да? сорок Это Владимир Владимирович, да? да. Здравствуйте, это Солмогоровна это Владимировна. Я хочу узнать, где мой сын. Сын пришел участковый и сказал, и забрал его. Два, два мужчины пришли. Во сколько это было? В 12. В 12 часов? Да. И что сказали, куда его забрали? Он работает в круизе. В общем, там не знаю, что там случилось. Они сказали, как свидетеля. Но за три часа его и нету. Вы приезжали ну, за, им... ним? Вы за ним? Приезжали? Я не знаю, где ваш сын. Я же в круизме работаю. Я работаю в Октябрьском районе города Рязани. Но, но почему а они, круизы... представились... А, а, они представились как советские. участковые? Они представились они... Участковый. Так они могли быть участковыми районами. Другой, другой участковый? Какие? Ну я же не знаю. Я у вас не был. Вы не были, да? О, блин. Нет. А куда? Где мне вот переискать сын а? Я понимаю, не знаю, кто у вас его забирал Да, ну что, давай не идти в прокуратуру писать, что? Я не знаю, что делать. Ну, Нет, не забирал его. Сколько лет сыну-то вашему? А? Сколько лет 30, вашему сыну 30, Тридцать, сколько лет. Тридцать. Двое детей у него, женат. Он работал в круизе. Я не знаю, что там у них случилось. Он, он ничего не брал, не воровал ничего. переживайте, никуда его не денут, вернется. Лек. Ну не показали корочки, я за мили-то я не рассмотрела. Он вышел, вот, вот я думал, они сейчас поговорят с ним, а они удобрали. Вернул, тоже вы переживаете так? А, вернутся. От вас можно все сдать. И наверх ты не надо. Да хватит наговаривать на нас. Да ну, что я уже вот два часа звоню, и никуда не дозвонишься. Ну разберутся и отпущу, что вы переживаете. Мама. Я вашего сына не забирал, мне он не нужен. Дань. Девушка, скажите, подскажите, пожалуйста, что мне делать? В 12 часов пришли Телефон позвонили, сказали, что участковые, что участковый. Я дверь открыла, два мужчины. Они показали корочки красные, а я чуть не рассмотрела даже не фамилии ничего их не. Вот забрали сына, я думала, он сейчас выйти поговорит там с ними, они его забрали, и до сих пор его нету. Что мне теперь делать? Кем мне его искать? Я не знаю, куда забрали. Он работал в круизе. Круизин работал, а? Да, из дома. Я уже звонила полиции, Октябрьский совет говорит, нет его там, а. а идти просто, да, полицию, да? да? они корочку показали красное, но я фамилии не разобрала. Я думала, он посмотрит. Ничего я не отобрала. Курочки красные. Видно, все, больше не видимо его. Попает. Пока отключен, да. Телефон взял. Пока отключен Я, что и звонила. Участковый сказал, что он не забирал его. Ну, я что-то одного, на одного так вот взглянул, такой маленький там как светленький, одного, да. Как, ну, а как они представили? Они участковым представились. Это я, это я еще звоню, опять звоню, Холмогорова Нина Владимировна. Кто забрал моего сына? Я звонил участковую, участковый сказал, что не забирал его. Холмогоров Андрей Анатольевич. О, знаете, а куда, что ж тогда его, кто мог забрать-то его? Куда обратиться? Да. А куда обращаться надо теперь еще? Откуда его забрали? Из дома. Откуда из дома? Советская О. армия, 1, 3, 4, 18, квартир Советская армия, 1 3, 4, 18 квартир у нас. Советская армия? Да. Звоните. 21 0 21, дальше как? 0-2-72, а Советская армия. Вот Ладно, ты звонила уже. Сюда звонила, Да. сюда. Они не берут. Нету. не забирал, но отделение быть с ним ну, я Ну я звоню в советском, его не, нету и в октябрьском, но где же -то тогда? Быть, он не, не знаю. Не знаю, они проверяли, я долго ждала, они проверяли здесь, есть такое или нет такого. Но все равно, допускай он паспорт, он не взял, поехал без паспорта. Даже, вчера его на паспорт. Ну, а вы-то, вы не можете узнать, как вызыва. там он или не там, и. А... Ну, что, уже три часа его нету, вы понимаете? Вы в шутку? 12. В 12. Вы понимаете, у нас такая. Да? долго боль нет его. Надежда Петровна. Надежда Петровна. Я, знаете, я что боюсь, у нас еще со Спаском проблемы, они же ведь хотели у нас ребенка кстати, отнять сына от у него, я боюсь, не Спаски или вот что, я не знаю, что не думать, потому что это... они при... короче показали, он, он обязывает, что я буду на 7 тысяч работать, обещали больше, обещали больше. Тут, тут раз, тот раз, он я, я, я запросила, я не буду работать. Она там чуть покупает, она там чуть я, я меня, мне нетыча, Я говорю, wow, ну работать надо, Main yes no no, no, работа, ну, ну работать надо. Да, да. Ну, потому что нервничать... Я-то, я, -то, я -то не работаю, я на, сижу на, на бирже, вот я пока еще не могу работать. Ну, Денег-то нету. Не Денег-то нету. Я-то сволнусь. это? Я просто боюсь не спаске его это взять, в общем. Ну, 13-го, 13-го день это день рождения, ну, ты хоть позвонил, ты хоть это сказал. А что говорить? Там, бать, они и работать, не работают, приходят, здесь вот так вот жалуется. Да, да ладно, ну. да ладно вам, у нас Нет, это все, это все. Попомню, я не делаю. Да я уж не знаю, я говорю, Олете пять лет работала, я говорю, ну. Ой, Смотри, я он есть Я не скажу, чтобы он указывал, не не так все, говорит, Если он с папки попал, то я не знаю, что будет. Ой, господи. Я и так боялась. Вот, я из-за этого работы не работаю. Я детей боюсь оставить. От них можно все ожидать. Дома. Не знаю. А я ей когда завтра уходить? Не <плес év> знаю. Ну, 13-го она не звонил, не отпрашивалась. Я ей сказала, отпросите. Да, вот Вы знаете, вот я по этому инциденту их просто формально вызывают. Его ни одного вызывали, всех, кто работал. Потому что они ходили в полицию, в совет по МОН Я точно не знаю, куда они даже ходили. Их вызывал полицейские. Я не знаю, в какой кабинет. Может он и не участковый, а может он просто как просто полицейский. Mm -hmm. Поэтому, может быть, Андрей-то ваше не зафиксировал. Просто нашёл в и все, mm -hmm. а что-то не записывался там. Поэтому не першевать, ничего, кто он зафиксировал. Ой, Господи. Это же ничего не доказывает. Просто формальное объяснение, Это так положено. Он всех, кто сама напрашивается, точно так же. А без пик записали. Ничего mm -hmm. особого здесь нет. Я mm -hmm. не сказал, что он Не знаю, пока три часа нет, и ничего телефона ну, ну, не будет. Будем ждать, будем ждать. Ну ладно, вы не я думаю, в этом нет uh -huh. нет. Скажите, пожалуйста, это куда попала? Полиция какая? Октябрьского а, района? Да нет, а кто ваш нам, наш телефон вам дал? Справочные? Да. <directe> да, справочные. А вы не можете Fantasia дать нам центрального Октябрьского района? Tiles? Ну, ну вы позвоните по 02. Да? Да? А, спасибо. Понятно? Звони туда на центральной. Может помните насчет Лены Холмогоровой? У нас был суды были. У нас Андрюш Паш пропал. Андрей, сын мой пропал. Приехали двое, это, дома, это, домофон позвонили в Показали вроде бы корочки, это красное, но ну, как-то я не посмотрела это. Что? И забрали его, и до сих пор нету. В Рязани я все, все обзвонила, нигде его нету. Я Советской Армии, это, знаешь, как, в Рязани. Я хотел бы знать, а вы не можете узнать, в Паске его нету? А то, может быть, это... Я спаски. В Паске... А, они в Рязани? Ну, кто мог его увезти-то? Ой, это вообще какой-то кошмар. Сможет. Да это под участковый это было ческово. Я, я к самому участковому звонила, и я так и так, а вать, вот и никто вот я вот не при, вам не приходил. Вы понимаете? Где <мыви> он МВД по <городу> Дизайн, да? Да. <мыви> а телефон, телефон не знаете? Ноль два, да? Да, ноль угу. два я позвонила, они вообще-то обещали приехать, вот ждем. Я думаю, приедут. Они обещали приехать. 02 ты звонила. Я все объяснила. Это похищение. Я считаю, какое похищение. Вы знаете, такое... По... Мне показалось, как будто прям вот на Вики похож. Они какие-то маленькие, коржавые. Я, Я уж потом опомнила, как Какие, бред, на участковых не похож, нифига. Убьют, нафиг, боюсь. Они звонили. Они все названивали, угрожали. Угу. Угу. Угу. Угу. Uh -huh. Ага. Ну, а где Душа всех обзвонила. Ну пусть все позвонит туда, вот к своим-то. Он в рязанет. <связано> не можешь его телефон дать, какой у вас там? <связано> Запиши. Так как 8, сколько тридцать? Ага. Сорок девять, сто тридцать пять. Все Так, сто ты, сто Так, восемь, Дальше. 135. тридцать Единичку. 3. Дальше. Тридцать один, четырнадцать. Тридцать Спасибо. Пасхова район прокуратура, да? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, а вы можете узнать телефон МВД? Какого? Спаска, полиция, полиция. МВД. МВД, это О МВД. Да, да. Дежурная часть три тридцать один. Так, три тридцать один. Четырнадцать. Четырнадцать. И код, да? 3-31-14, да, и вот вы откуда звоните? С Рязани. Понимаете, это у меня 30... сын пропал. И 40... Я думаю, что он может быть 130. в Пасхе. Как, как он у нас как? может делать? Жена у него ту двое. А, я а боюсь, их, его, его похитили. У нас уже суды были целый год и, т -в, -т в такой ситуации. Куда? Холмогоров, Андрей. Фомогоров, Антоль. Вы едва ли? <свист> вы, это, вы так думаете? А мы целый год судились. И они название нам угрожали. Ну, ну вы в дежурную часть, они вам что-то Три тридцать один Так, три, тридцать один, и код сорок девять тринадцать, да? Сорок девять, сто тридцать пять. Ага, А восьмерка нужна? Обязательно. Ага. 8, ага 49, спасибо. 135, 3, 31, 14. Ага, сейчас набирали и он тоже самый дал номер он сорок 49... девять он ошибся немножко вот. и специально не хотел он прям пробундосил как этот вот, Ничего, пожалуйста а к вам не, по, не поступал Холмогоров Андрей Анатольевич? нет, нет да? А, а никаких происшествий там не было спаски? Пришед никаких не было? Нет. Где его искать? У нас сын пропал. У меня да. сын пропал. Вырубились. Так, а вы в обращался. Я, мы куда -то только не звонили. Я даже в спаску звонила. Думал, может там он уже кто его жены его туда в может, что кто у, у, у а то. Вам нужно в полицию обращаться. Ну, соедините меня, я не могу дозвониться. Одну секундочку. А у вас это, вы в Рязане? Да, в Рязани. В Рязани, да? Одну секундочку, оставайтесь на линии. Ваш телефончик 920... Да, 970 9631. Все верно, да? Одну секундочку, ожидайте на линии. Уже 6 часов его нету. Вы что, милиция забралась? Его забрал участковый. Как позвонил домофон, говорит, участковый. Мы открыли, два мужчины приходили. какой район? Октябрьский район, Советская армия, 13418. 18 Дашки-Песочня. участковый не приходил? Я его участковому звонил. участковый говорит, что не приходил. И в Советском районе его там тоже нет, и в Октябрьском нету. 1, 3, 4, 18. С корпусом 134 3, 4. 4? Да, 18. Фамилия Холмогоров Андрей Анатольевич. 12 часов дня они приходили. Они показали корочки красные, а я их чуть до, как следует не рассмотрела. Они это были не в форме. Самодору Холмогоров. Х, Х, Холмогоров. Х. А, да. Хамагоров. Куда только не звонила. И, может, как его? Анатольевич. И как, Андрей Анатольевич. Андрей Анатольевич. Андрей Анатольевич. Скажи, скажи бюро по, по несчастным случаям, скажи, может, уже звонит? Так, ну давайте как, наверное, узнаем, сейчас мы начнем. Перезвоните по телефону, тогда, знаете, а, 21 -2 -2, потом. 21 02 21 да? Да, да, ну, вот, просто. Был, не было такое. Забирали, ага. забирали. И по телефону, перезвоните. Угу. Все, пожалуйста. 21 -2 -2. ну мы же звоним по телефону. нет, они не вали. Куда? А куда? А, а что? Квартиру? Тумагорп, я его а вот домой дождусь Дождь. или нет? Дождусь. Выгнудился. Вы это можете сказать телев это телефон где это у, опера где он находится я хочу поговорить. Кому? Холмагорову. 30 лет. 30 лет. Да. Вот сейчас через 20-30 минут он пойдет отсюда мой. Его сюда пригласили. Всем нормально. Ну смотрите. Понимаете? Смотрите. Здесь, вот здесь его никто держать не будет. Сейчас даст объяснение пойдет. А номера. почему я звонил вам раз в 10, вы сказали, что его у вас нету? РОВТ, да, да? да? Да. Целый день я звоню с 12 часов. Ну, не знаю, не знаю. Если через 20 минут не будет, я еще выше буду звонить. До свидания. До свидания.